Алло-ка, соратники и коллеги, да и просто сочувствующие. И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. И меня вылечат. С вами также без изменений Дмитрий Балакин. И кто следит за моим небольшим и скромным каналом, догадывается, что помимо основной композиторской деятельности – саунд-дизайнерской и звукорежиссерской, я чуть больше года занимаюсь также и звукооператорским ремеслом, то есть записываю звук на съемочной площадке и по мере возможности стараюсь делиться своими профессиональными наработками в этой области на своем канале. В процессе апгрейда своего звукозаписывающего оборудования я приобрел себе для этих целей новый рекордера от компании Zoom, модель F8N и столкнулся с такой дилеммой, как отсутствие на русскоязычных ресурсах народного мануала, то есть видосиков на ютубе. Вот я и прошерстил весь англоязычный мануал и решил помочь всем тем, кто только начинает знакомство с знакомства семейства рекордеров F4, F8 и новенького F8N от Zoom. Говорить о характеристиках и технических возможностях не вижу никакого смысла. Данного контента полно в интернете, и те, кто интересуется данным рекордером, уже узнали все плюсы и минусы и отличия от Sound Devices MixPre, к примеру. Поэтому без лишней воды перейдем к освоению девайса. Начнем с самого начала, с меню и вкладки Finder. Во вкладке Finder находятся две флеш-карты — Нажатием и удержанием ручки управления меню попадаем в подменю, где ты можешь выбрать приоритетную SD-карту для записи, выбирая пункт Select. Вторая карта в этом случае станет бэкапной, или создать файл SoundReport, где в одном файле будут собраны все метаданные конкретной папки, или SD-карты целиком. В корневой меню SD-карты все очень просто и знакомо. Здесь мы можем создавать папки, систематизировать файлы, копировать, удалять и так далее. Ничего сложного, ты и сам разберешься. Но для начала работы все же необходимо произвести форматирование карты. Идем в меню, спускаемся до вкладки «SD-карт», потом «Формат». Выбираем нужную карту и, если ты уверен в том, что перекинул материал с этой флешки на комп ранее, соглашаемся и ждем завершения форматирования. В папке Take, как нетрудно догадаться, будут складироваться неудачные дубли, чтобы не засорять папку с чисто записанным материалом. А как мне переместить файлы в эту папку в неудачные дубли, спросишь ты. А все очень просто. Достаточно запомнить горячую клавишу «Перемотка влево» или предыдущий трек. Зажимая ее после неудачно записанного дубля, выскакивает диалоговое окно, которое призывает нас хорошенько подумать перед тем, как выбросить этот дубль в топку к ущербным и неудавшимся дублям. Ну мы же с тобой знаем, что делаем. В общем в топку это дубль, но не дрейсалага, ты его всегда сможешь найти в папке Fellstake, если он тебе все же пригодится, а коль нет, то нажимай и удерживай ручку управления и кликай на Delete. Выбирай тот файл или файлы, которые решил удалить, и снова нажимай и удерживай ручку управления для удаления файла. Но ну и в этом случае ты так просто не избавишься от этого злополучного дубля. Теперь он тебя поджидает в папке трэш, откуда мы таким же способом можем удалить навсегда. Либо все же оставить до конца смены. Мало ли. В общем, случайно удалить файл у тебя все равно не получится. Что, конечно, очень радует. Кстати... Чуть не забыл. Если курсор установлен на дубле, ты можешь нажать кнопку Play, чтобы прослушать его. Также ты можешь использовать кнопки перемотки влево, вправо и стоп, прослушивая записи, находясь в папке сессии. Пару слов о метаданных, сохраняемых в файлах. Во время записи f8 сохраняет в файлах различную информацию. Метаданные. При открытии этих файлов в приложениях, поддерживающих метаданные, вы можете просматривать и использовать сохраненную информацию. Что такое метаданные? Это информация о сохраненных в файлах данных. Например, F8 сохраняет именно сцен и номера дублей, как метаданные в записываемых аудиофайлах. Находясь в Finder, ты можешь редактировать метаданные выбранного файла. Как всегда, нужно нажать и зажать ручку управления, чтобы перейти в подменю управления конкретного файла. Спускаешься до вкладки «Metadata Edit», где во вкладке «Note» ты можешь оставить свои пометки, либо выбрать из истории. К примеру, дубль не понравился режиссеру, ну или тебе в конце концов, то ты можешь выбрать «Bad Take». Поменять название сцены, номер дубля, пометить конкретный дубль как удавшийся функции Circle. Выбрав эту функцию, перед названием появится значок собаки, выделяя данный дубль из кучи вариантов, записанных ранее. Далее изменить название папки, название проекта и переименовать. Если в течение сессии ты успевал делать различные пометки, то в конце смены ты можешь вывести все метаданные, таймкоды и так далее в удобно структурированной таблице, что поможет тебе и режиссеру монтажа при постпродакшене. Для этого тебе нужно выбрать папку сессии, нажать и удерживать ручку управления до появления меню редактирования, спуститься вниз до вкладки Create some report, далее Create и согласиться с созданием файла. Созданный файл теперь находится конкретно в этой папке и выглядит примерно вот так. Хочу сразу заметить, что все манипуляции в меню происходят при помощи ручки управления, а вызов под меню – посредством зажатия данной ручки. Это для того, чтобы я как попугай не повторял одно и то же, вроде нажимаем и держим, зажимаем и так далее. С метаданами, я думаю, все ясно. Отдельно останавливаться на данном разделе я не буду. Но если у тебя, соратник, остались вопросы, либо они возникли в процессе просмотра, то не стесняйся писать их в комментариях. Либо мне на почту, которую ты найдешь на сайте httpsdmitribalakin.com. Там же ты найдешь различные социальные сети, предпочтительные для тебя, для личной связи со мной. Ну а я жду тебя в новых роликах, где мы поговорим о следующих пунктах меню. Адиос, Amigas!